Бисмиллах, альхамдулиллах, вассаляту вассаляму аля ашрафил анбия, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Сегодня мы проходим новую букву. На прошлом уроке мы взяли ТО, а здесь у нас добавилась точка, и получается буква ЛО, ЛО, ЛО, ЛЫ, ЛУ. Это буква ЛО, ТО, ЛО. Итак, новая буква. Она как буква ТО соединяется вправо-влево. Вправо и влево соединение дает. Единственное отличие это у нее точка. Точка появилась. Например, возьмем слово ЛОЛЯМ. ЛОФАТХАЛО ЛОЛЯМ ЛОЛЯМ, ло, фатха, ло, лолям, лолям». Это темнота. Темнота. Буква ЛО с фатхой ЛО. Ло, ло ЛО. Дальше. ЛО с кясрой ЛЫ. ЛЫ-ЛЯЛЬ. лы, -ляль. лы -ляль. ЛО с кясрой ЛЫ. лы -ляль. Это множественное число от слова лы -люн. тени. Теней. Дальше, «ло» с домой «лу», «лульм». Мы привыкли слово говорить «зулем», это «зулем», это «зулем». Но вот это слово начинается с буквы «ло». И получается «лульм». Несправедливость, а человек, кому сделали несправедливость, его называют «маллюм», «угнетенный». «Ло» с доммой, «лу». Понятно, да? И Буква ло с сукуном. Л. Повторяем. Ло фатха. Милолья. Зантик. Милолля. Зантик. Ло с домой. Лульм. Несправедливость. Зульм. Ло с домой. Лу. Ло с кесрой. Лы. Лыляль. Ло кесра. Лы. Ло фатха ло, ло с сукуном л, и ло с домой лу. Получается ло лы, лу. Конечно, сложноватая буква. Когда много-много раз читаешь, когда много-много раз пишешь и много повторяешь, то ничего сложного она не представляет. Итак, как я сказал, она соединяется как буква То и вправо и влево. И вправо и влево дает соединение. Соединяется вправо, влево, вправо, влево, понятно. Как буква То все то же самое. Получается ло в серединке. Вправо дает соединение и влево дает соединение. Итак, ло самостоятельная буква ло в начале слова, ло в серединке слова и еще раз повторим ло самостоятельное, ло в серединке, ло в конце, «Ло» в конце и ло в начале. Барак алялофиком, ужазаком уллаху хайран, хайра лжаза, Субханак аляллаху би хамдик, ашкаду аля илаха илля анта, астагфирука, уатубу илейк.